Все хорошо, <laughs> не дай на не динетесь, не взорвает нас. а все живы, кроме андрея Андрей тоже живой, но он уже доходит. Ну ладно, отходи.